В гостях, друзья мои, новый э, спикер, новый учитель, новый тренер, человек, который будет делиться своим накопленным багажом знаний, Владимир Бурянин. Владимир, добрый вечер. Привет, Сергей. Привет всем, друзья. А, отдельно хочу сказать спасибо. Меня слышно, да, вообще? Да, да прекрасно слышно. А, отдельно хочу сказать большое спасибо Анатолию. Мы с ним чуть-чуть вступление, буквально небольшое. Мы с ним познакомились в феврале в Казани, потом пару раз в Москве виделись, и вот в последний раз мы а, две недели да, назад с тобой увиделись в Москве погуляли очень хорошо, пообщались, очень много точек соприкосновения, интересных мыслей, одинаковых, я бы сказал. И а, когда вы вообще двигаетесь в своем направлении, по своему пути идете, все тянется, как правильно говорит Анатолий, нужные люди приходят вовремя. Вот, поэтому... Действительно, я поставил цели, упаковал курсы, и неожиданно мы с Анатолием созвонились. Вот так вот я попал сюда сейчас. Кого ну, случайности, Владимир, случайные. случайности не бывает. Случайные да, случай. да. Владимир, ну, насколько я знаю, у вас получается тематика – это финансовая грамотность и постановка целей, и воплощение целей Стал в жизнь. Жить. Правильно я понимаю? А, да. А, в, чем, в чем вся соль? Дело в том, что ну, есть большая боль. Все люди как бы хотят денег. Они говорят, что хотят денег. Но э, любые деньги строятся на финансовых целях. Чтобы их инвестировать, чтобы их вкладывать, нужно строить перед собой строить финансовый план и ставить, соответственно, финансовые цели, чтобы его построить. Но часто за финансовые цели кроется немножко другая цель. То есть это то, что человек на самом деле хочет. Его глубинные какие-то желания, его глубинные желания и даже мечта. И вот на эти вещи человек может инвестировать. Когда человек знает, зачем он решит любое как. То есть получается… Все, и просто завис, я это… Смотрите, я даю уточнение. То есть получается, ваша задача в вашем курсе… Это выявить у человека основные потребности, ради чего ему стоит двигаться. Потому что деньги, я здесь совершенно с вами соглашусь, не могут быть первоначальной целью. Деньги – инструмент. И когда у тебя появляется цель, ради которой ты действительно что-то готов делать, деньги, как вот, вот, вот если дерево – это цель… Ты начинаешь его рубить действиями, то деньги это стружки, которые летят от этого дерева, правильно? То есть в этом направлении вы будете следовать. Можно еще так сказать. Вообще у меня два курса. То есть первый, ну, это финансовая грамотность, и второй это достижение целей. Но я немножко по-другому говорю. Не достижение целей, а реализация желаний, потому что цели надо достигать. Цели надо достигать, и вот это слово «достигать», оно уже а, немножко нас не в правильном направлении ведет. Если мы что-то по жизни достигаем, значит, не своим путем идем, товарищи. А вот если у нас есть желание, то нам ничего не надо достигать. Мы… Хотим реализовывать, мы хотим с утра вставать в 6-5 утра, мы хотим сами что-то делать, и мы хотим отдавать другим людям. Нам, нас не нужно заставлять это делать, поэтому желания реализуются, а цели достигаются. Хорошая постановка. Давайте, знаете, к чему перейдем? Давайте все-таки перейдем к первой части курса «Финансовая грамотность». Давай. Что в этот курс входит, какую именно грамотность в финансах будем разбирать, что получат, вот скажем так, зрители и ну, люди, которые будут смотреть ваш курс? Ну, если коротко рассказать, как? то он состоять будет из четырех, из шести, вернее, блоков. Вот. Но я их попробую сузить коротко до четырех. Угу. Потому что я люблю ну, больше сухой выжимки, меньше как бы воды. Но... Я очень часто повторяю одни и те же истины, поэтому возможно, что он растянется до шести. Я очень много говорю. Мы с детства обучались совершенно другим вещам. И сразу невозможно ни инвестированию научиться, ни там постановке целей, ни чему-то еще. Соответственно, нам нужно часто-часто одни и те же вещи в голове в своей укладывать. Поэтому если начинать с первого, да, то мы научимся, мы в принципе поймем, что такое формулы бедности, формула изобилия, как они работают, мы посмотрим инвестиционную табличку, как мы можем рассчитывать на года вперед, потому что инвестирование – это ну, не раз-два и заработал себе кучу денег за там, полгода или год как у нас сейчас на криптовалюте принято было в прошлом году, но сейчас люди уже чуть-чуть спустились на землю с высоких процентов на нормальные, на адекватные. И поэтому первый блок, он построен таким образом, чтобы мы осознали, каким образом мы можем создать свой инвестиционный капитал. То есть механизмы, правильно я понимаю? Механизмы мы дальше будем разбирать. Мы сейчас разбираем основы того, как мы можем создать свой инвестиционный капитал. Потому что когда мы знаем нашу финансовую цель, это следующий уже да, блок будет, и наш как мы сможем построить финансовый план, изначально мы начинаем с азов. То есть с того, как мы можем сокращать наши доходы, ой, вернее расходы. А наоборот, доходы увеличивать, чтобы получать, чтобы иметь возможность откладывать те деньги, которые у нас есть, и накапливать их. А уже дальше мы будем разбирать механизмы эффективного приумножения, куда их вкладывать, как вкладывать, какие риски существуют, как рассчитывать риски. Это уже дальше. Можно я тогда немножечко, скажем так, попробую простыми словами, правильно я вас понял. То есть, в самом начале… В самом начале вашего курса вы в человека будете вкладывать именно правильное умозаключение, чтобы человек понимал, что деньги – это такой же самый инструмент, которым нужно научиться пользоваться. Верно. Потому что, действительно, вы сказали, ни в школе, ни в институтах нас не учат инвестировать. Верно. Когда человек поймет, что деньги, деньгами можно управлять, и вы расскажете, как управлять деньгами, Соответственно, второй вариант. Вы будете рассказывать, как деньгами уже непосредственно распоряжаться, какие механизмы увеличения прибыли есть, какие механизмы получения дополнительного дохода из того, что мы даже по чуть-чуть, то есть по-хорошему, при yeah. зарплате даже 100-200 долларов или евро, yeah. можно откладывать чуть-чуть, сделать из этого первый капитал, пускай не за там, 5 месяцев, но этим капиталом, если грамотно распоряжаться, то это может привести уже к дальнейшему появлению хороших финансовых активов. Все верно. Все правильно. Вот четко прямо. Прекрасно. Хорошо. Тогда Хорошо. идем дальше. Идем дальше. Кто еще ждет финансовой грамотности? Давай так. Какие несколько, вот можно ли несколько инструментов назвать для наших людей, чтобы они уже понимали, может быть, задумались? Давай так. Какие ошибки... Вот Одну-две ошибки, которые люди чаще всего допускают, да, что денег не хватает. И второй вариант, какие механизмы нужно применять, если, например, есть уже какие-то деньги. Потому что Я уверен, у многих, может быть, есть там в чулке где-нибудь хранят и вот боятся эти деньги потерять. Вот, вот такой вопрос. Ошибки основные и хотя бы два-три механизма, которые людей, ну скажем так, приведут к хорошему успеху. Я не могу так вот коротко прям ответить, я отвечу чуть-чуть подлиннее. Хорошо. Да. Дело в том, что вторым шагом мы начнем финансовое планирование делать. То есть, чтобы построить финансовое планирование, расписать вот эту декомпозицию грамотно, нам нужно построить финансовую цель, понять ее, и расписать так скажем наши желания, но самая распространенная и самая большая ошибка, знаете, да, что есть университет, когда проводил свои исследования, и Гарвард его подтвердил, то что 97 процентов людей не знают своих целей, и отсюда у них нет денег. Когда mm -hmm. мы знаем свои цели, Соответственно, у нас есть финансовые цели, у нас есть финансовый план, и мы имеем деньги. Поэтому первая ошибка ⁇ люди просто не записывают свои цели. Ну тут логично. Если, например, ты хочешь конкретно и готов ради этого работать, ну, допустим, я не знаю, там, вертолет свой, ты должен понимать, сколько этот вертолет стоит, например, полмиллиона долларов. Ты да. уже видишь свою финансовую цель дальше да. ты оцениваешь свои нынешние доходы у меня например в месяц выходит там 10 тысяч долларов чтобы мне купить вертолет с учетом моих расходов мне на это надо 120 лет не подходит и уже что стоит. надо сделать следующий шаг ты... надо найти точки приложения усилий куда я еще могу свои усилия приложить чтобы заработать на этот вертолет то есть если мне эти пути не подходят, они ведут вообще не туда, ни к той цели, значит мне нужно найти другие пути. Хорошо, хорошо. А, Владимир, тогда смотри, я еще разочек хочу и про курс, да, и про полезность, которую зрители получат. То есть получается, придя к тебе, человек А поймет свои основные ошибки, где он неправильно распоряжается своими финансами, научится понимать, скажем так, математику расчетов, расход, доход какие да. у него есть основные активы и пассивы, научится среди них разбираться, что-то убирать лишнее, что-то, я не знаю, анализировать. Далее он получит пошаговый алгоритм, как даже с небольшим капиталом, который к тебе приходит с той же самой зарплаты, увеличить или создать первый капитал, который можно инвестировать, получит полную инструкцию, как инвестировать, какие основные ошибки при инвестициях существуют, куда инвестировать и так далее. Потом он еще научится определять реальные цели, которые будут заставлять каждый день его просыпаться и делать что-то. И это все в одном курсе, который ты подаришь нашему сообществу. Правильно? Верно. Мы разберем Друзья много. Это, я думаю, еще кейсами подержишься и достижениями своих учеников. Да, ну, я что сейчас... я могу сказать? Ага. Молчу, молчу просто. Все. Угу. Я сейчас запустил уже курсы, и у меня огромные отзывы идут, потому что идут ВКонтакте трансляции, идут э, в Инстаграме, и на самом деле очень много людей э, довольных. Э, оставляют отзывы, благодарности большие, потому что когда вообще очень много людей сейчас потеряно, не знают своего ни пути, не ни... есть такая ну, поговорка, о я часто говорю, да, «Умереть можно в 30, а похоронят в 70». Поэтому, чтобы вот этого избежать, чтобы помочь людям найти и определиться, не всегда нужно финансовой грамотностью. Финансовая грамотность – это второстепенно, но сначала люди должны как раз свои цели понимать. Это важно. Желания глубинные. Ради чего что-то делать? Да. Когда ты знаешь, зачем, ты решишь любое как. Угу. А скажи, пожалуйста, Владимир, трейдинг будет входить в твой курс? Вообще, криптовалюта, трейдинг? Uh, смотри, трейдинг это будет бонусная часть и она пойдет, будет входить. Я там очень много буду рассказывать аналогии с трейдингом приводить. В принципе, любое инвестирование и трейдинг это практически одинаковые вещи. Только трейдинг можно сравнить uh, с Феррари, со скоростным болидом, а инвестирование само по себе, ну это немножко такой Ф Фундаментальное что-то. Да, более длительный процесс, но по факту это одно и то же. И часто инвестируем, ну Самый богатый, один из самых богатых людей в мире, Уоррен Баффет, это самый богатый инвестор, можно сказать, это человек, который инвестирует чисто в фондовый рынок, но он просто покупает компании сразу уже. А изначально он начинал инвестировать в акции и точно так же их отбирал. Это те же самые компании, тот же самый бизнес. Владимир, я насколько знаю, ты же ведь не просто трейдер, ты еще учишь трейдеров. И у тебя это прекрасно получается, правильно? А, да, я учу трейдеров, и это достаточно хорошо получается. Но и тут я не совсем люблю учить трейдеров, потому что результат здесь очень маленький. Из 100 человек доходит до реального результата человек максимум 10, и во второй год остается человек 5. Это из 100. Uh, поэтому uh, мне не совсем нравится обучать именно трейдингу. Трейдинг mm – -hmm. это профессия снайпера. Но снайперами не все могут oh, быть, как да. и ювелирами, как и скрипачами. Но, наверное, здесь немножечко пошучу. Из 100 человек 5 становятся э, трейдерами, остальные 95 становятся инфобизнесменами, которые учат трейдеру после правильно Нет, Это тоже, как бы, немножко статистику нарушу. 95% не становится инфобизнесменами, потому что для этого тоже нужен навык. Еще примерно 5, итого 10%. Ну, то есть, получается, основа трейдерства ты все равно как бы в бонусной программе дашь. Да, я даже больше дам. Не просто основы, я дам понимание. И есть технологии трейдинга, которые реально приносят в долгосрочном 20 -20 периоде деньги. Часов. В принципе, любой трейдер, который в долгосрочном периоде без плеча может торговать или готов, он может 30% от 30 до 50 годовых легко себе сам делать. Mm -hmm. Мы это будем разбирать, и я дам эту стратегию. То есть, получается, твои знания, то, что ты дашь, может еще пригодиться, у нас скоро новый сервис выходит, криптоноид, и получается, ну, скажем так, пройдя твой курс, работая на криптоноиде, это даст еще дополнительный, скажем так, людям, ну, не то что бонус, а базу знаний, которые... Криптоноид позволит монетизировать еще сильнее. Я добавлю, если коротко встряну. Это вот как раз то, чем, вот о чем мы обсуждали и говорили, когда да? Вот Представьте себе такую ситуацию. Сейчас запускаем сервис, приходят тысячи и тысячи новых людей, которые ни разу ни одного ордера сами не поставили. То есть люди вообще не отдают себе отчет, что такое трейдинг. Вот Многие думают, что вот сейчас появится криптоноид, это своего рода такое золотое руно, вот у меня есть кусочек его, и я теперь миллиардер. Ну это же не так, это же просто сервис, который автоматизирует какие-то действия для тебя. Но тем не менее, это мой биржевой аккаунт, и я слежу за ним. Я смотрю, открылась сделка, закрылась сделка, сработал 100+, не сработал стоп плюс Так вот, как раз мы об этом и говорили, что нужна базовая школа по трейдингу, чтобы человек знал, а, что такое трейдинг, б, как торговать, высчитывать риски, и, с, что все-таки внимательно относиться к торговле, а не просто там Кнопки нажимать. Вот я больше... Такое, этом... да, извини, что перебил. Что такое профит-фактор и каким образом именно считать риски? Это не только к инвестиционной деятельности относится, это относится и к трейдингу. Весь любой трейдинг, вообще трейдинг весь, можно переложить на любую инвестиционную деятельность. А, просто я говорю трейдинг, почему я сравниваю со скоростным болидом, потому что результаты могут быть мгновенными, как от страха до великой жадности. Две эмоции. Все, друзья, я отключусь, мне сейчас пора отключиться. Рад был очень тебя видеть. У меня просто уже встреча начинается. Окей, Мартин, Данка и Денка Владимир, спасибо за доверие. Спасибо, что ты с нами. Я думаю, что это будет следующий очень важный, полезный кусок. Кусок, я не знаю, такое слово Обучающего пирога Обучающего ну, пирога спасибо, да, много спасибо тебе, Анатолий тебе Большое стоит. спасибо, друзья, на встрече Я пошел в лобби, у меня там встреча Всем пока все, хорошо. хорошо. Владимир, ну что, по вашему курсу Действительно очень полезно Ждем с нетерпением а Здесь все люди тоже говорят Что это здорово, здорово Мы готовы присоединяться Спасибо, что делитесь Будете делиться своими знаниями я уверен, перед запуском курса мы с вами еще отдельно проведем интервью, где более детально разберемся в вашем курсе. Ну, а сегодня говорим вам спасибо. Спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали о том, что нас ждет ближайшее будущее. Спасибо вам, друзья. Хорошо. Итак, друзья мои, мы продолжаем, и у меня для вас еще, ну, не новость, а напоминание, что та же самая Казань. Могу вам сказать, что действительно из 400 билетов, которые изначально были запланированы, остались всего лишь чуть больше сотен. Поэтому, кто еще не успел приобрести билет на Казань, я вам могу честно сказать, до середины октября билетов не будет вообще. Поэтому не, ну, скажем так, не спите. Вот правда, не спите. И еще очень большая просьба. Чтобы нам быстрее и автоматизировать, скажем так, связь со всеми, кто покупает билет, сделайте, пожалуйста, два простых шага. Заходите на официальный сайт всех мероприятий EasyBizy, да, event-easybizy.com. Нажимаете кнопку «Казань», «Купить билет», покупаете билет, потом нажимаете кнопку «Подробнее» и регистрируйтесь на рассылку. Это очень важно. Вот даже сначала регистрируйтесь на рассылку и только потом покупайте билет. Вот запомните, подробнее зарегистрировались на рассылку и потом покупаете билет. Хорошо, договорились. Это, это действительно важно. Вот именно в таком алгоритме подписались на рассылку, купили билет. И все. Тогда все будет легко, просто очень красиво. EasyBeize-evan.com. Ссылочка вот здесь в чате. Итак, у нас уже 21.04, все новости рассказали, все, что только можно, мы непосредственно уже объявили. Давайте посмотрим, какие есть у нас вопросы в нашем чате. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Владимир, вот вопрос, когда примерно планируется ваш курс? хорошо Да, слышно меня Да, слышно а, окей а, курс я планирую уже на платформе запускать со следующей недели скорее всего с конца прекрасно ну да вот. потому что у меня в принципе уже все абсолютно готово давным-давно готово все но я некоторые моменты подготавливаю. тем более что у меня сейчас запускаются один за другим курс и мне нужно понять как это разделять чтобы два курса сразу вести Uh -huh. Потому что Я сейчас, кто не знает, у меня свой криптовалютный фонд еще, и я сейчас полностью отхожу от этой деятельности. У меня больше позыв души отдавать просто людям и давать знания. Поэтому я полностью перехожу на ту деятельность, где я могу делиться своим накопленным опытом с другими людьми. Прекрасно. <рекрасно> вот, значит, благородная цель. И когда будешь больше делиться, цель есть, деньги будут сами идти. Совершенно. Бедно. Четко есть, я на курсе преподаю первый закон кармы. Всегда говорю о нем. Его сформулировал Джетсон Капа. Это учитель первого Дэйлаи Ламы. Он сказал так: если ты хочешь что-то получить от жизни, сначала отдай это кому-то другому. Хорошо. Если ты хочешь мечту, помоги реализовать свою мечту другому человеку. Хорошо. Я думаю, что, друзья мои, именно на этой ноте мы вам и скажем до новых встреч и попрощаемся до следующей недели. Потому что вот лучше этих слов нашу сегодняшнюю встречу ничто, наверное, не закончит. Дарите больше другим людям, отдавайте больше информации, улыбок. Не думайте, что у вас нечего отдавать. Ваша радость, ваша лучезарность, ваша искренность, улыбки, любовь, любые чувства ⁇ это уже момент, когда вы отдаете. Делитесь знаниями, рассказывайте о пользе, которую может принести нас, наше сообщество в этот мир. Приносите сами пользу и поверьте, все благости мира и Вселенной будут к вам приходить незамедлительно. На этой ноте я хочу сказать всем спасибо. Ставьте лайки под этим видео, потому что ваши лайки – это те слова благодарности, которые, скажем так, мы от вас слышим после того, как проводим вот подобные мероприятия. Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю в понедельник в 20.00 по московскому времени. И неважно, в каком часовом поясе вы живете. Мы увидеть Рады каждого. До новых встреч. Пока. Пока-пока всем.